Друзья, всем салют, с вами Криптогейн, На сегодня еще один интересный проект на тему пассивного дохода с помощью, естественно, облачного майнинга. Проект называется TRX868 и данная команда в белой бумаге указывает, что планирует развить экосистему, которая включает в себя самые популярные направления в теме криптовалюты, а именно NFT, DeFi и Метавселенная. Более подробно можно будет ознакомиться с этой информацией по ссылке, которая будет, естественно, находиться в описании. А мы сейчас давайте посмотрим, какие шаги нам нужно предпринять, чтобы начать зарабатывать. И я думаю, стоит начать с регистрации на данном проекте. Регистрация здесь довольно простая. Я сразу рекомендую это делать, естественно, по моей реферальной ссылке, которая будет сразу же указана в описании. Вы получите при регистрации бонусы, друзья. Поэтому не забывайте. Первым делом мы указываем почту при регистрации. Мы указать даже свою, чтобы было... Наверняка ее можно подтвердить. После указывайте номер телефона. Кстати, здесь он не обязательно должен быть ваш. Должна, должен быть код вашей страны. И после этого цифры. Любой набор цифр, который вам удобен. Главное, чтобы вы его не забыли. И, естественно, пароль, который будет известен только вам. Вводите это. Invite код автоматически уже заполнится после того, как вы перейдете по ссылке. И нажимаете «Sign Up» и мы попадаем на главную страницу здесь сразу можем видеть главное меню то есть нам в основном что нужно это реферальная ссылка будет у каждого своя вы можете приглашать своих друзей дальше естественно пополнить депозит и вывести свои средства регистрацию мы уже сделали, есть приложение и также можете прочитать про проект более подробно посмотреть все процентные ставки окей, давайте посмотрим что они нам предлагают и какие у нас есть инвестиционные портфели, их три с разными суммами вклада, то есть это от 1000 TRX минимальный вклад, соответственно и процент ежедневно у вас будет больше следующий портфель от 30 трона и от 10 тысяч естественно если вы вкладываете 10 тысяч получаете 1000 трона ежедневно это ежедневная ваша будет награда давайте для теста видео сейчас выберу вот этот сценарий и попробуем пополнить наш кошелек на 30 TRX вот сразу здесь указаны все условия Друзья, при регистрации также вы еще получаете 10 трона и сейчас, чтобы нам пополнить депозит, в разделе аккаунт на главной странице есть вкладка депозит, заходите в нее и выбираете, то есть минимальная сумма вклада это 30 трона, вводите ее, выбираете валюту, в которую вы будете оплачивать, естественно это трон и нажимаете next step. После чего вам нужно сделать всего лишь пару действий, это скопировать ваш номер кошелька, который у вас указан на данной платформе, пополнить его на 30 трона со своей биржи. ну Где купить трон, я думаю, вы знаете, это MonPay, Binance, и есть полно бирж, которые продают его, я думаю, это не проблема, вы сможете найти эту информацию в интернете, если нет, пишите, копируем адрес, пополняем наш кошелек, сейчас я это сделаю. На бирже, где у вас есть и хранится ваш трон, вы вводите адрес кошелька, который вы скопировали на бирже, вводите сумму, на которую хотите пополнить ваш адрес и нажимаете кнопку «Вывести». После чего вам еще нужно подтвердить это скриншотом, то есть делаете со своей биржи скрин и вставляете его вот сюда. После этого нажимаете кнопочку Submit. И мы можем видеть, что мой общий баланс уже равен 40 TRX, то есть 30 пришло мгновенно, прошло буквально 2 минуты. Сейчас покажу, как выводить ваши средства и как запустить сам облачный манин. И естественно, после того, как вы пополнили ваш баланс, вам нужно инвестировать эти трон, чтобы они начали работать. Для этого нужно зайти в вкладку Invest и здесь выбрать, мы выбирали 30 трона, их инвестируем. Нажимаем сюда. На эту кнопочку выбираем сумму, которую мы сейчас хотим вложить. У меня доступно 30 трона. Я это подтверждаю. Все. С этого момента у меня начал работать облачный маник. То есть теперь я буду получать ежедневный доход в виде полтора TRX. Сейчас мы еще посмотрим награды, которые вы можете получать ежедневно. Также покажу еще реферальные ссылки. И давайте посмотрим, как вывести. Вот вы получили полтора трона да, сразу. И вы хотите его вывести на ваш кошелек. Нажимаете вот эту кнопку «Вывод». И вам нужно будет создать пароль для своего кошелька. Нажимаете Set Up Now и вводите пароль, который вам понадобится именно для вывода средств. Друзья, когда на вашем балансе будет сумма, это хотя бы 3 цитрона, вы сможете их вывести. То есть для этого вам нужно будет указать ваш кошелек основной, после чего вы укажете сумму. Как мы видим, минимальная сумма вывода это 3 цитрона. После чего вы вводите пароль, который мы создавали для того, чтобы вы вывести. Он должен быть известен только вам. И нажимаете кнопочку Submit. Все после этого ваши средства поступят на ваш кошелек буквально в течение пары минут. Также не забывайте получать ежедневные награды в данном разделе. Заходите сюда и каждый день при вашем логине вы получаете награду. То есть нажимайте сюда и здесь написано, вы вошли уже один день и мы получили еще награду в виде одного трона. Тоже интересно, поэтому, друзья, не забывайте, чем больше заходите и каждый день, тем больше получаете и на чем бы я хотел бы закончить данное видео это не забывайте про реферальную программу в разделе My Team вы сможете найти свою собственную реферальную ссылку Копируйте ее и можете по ней приглашать ваших друзей и знакомых. Здесь три уровня и награда все больше и больше. Как мы видим, первый уровень 13% награда, далее 5% и далее 2%, но в любом случае можно неплохо заработать в тронах. Поэтому не забывайте этим пользоваться. Друзья, на этом, я думаю, можно прощаться. Постараюсь скоро для вас выпустить новое видео. До скорых встреч. Всем пока!